Смотрите место крушения союзного вертолета. Переключаюсь. Есть цель. У Готов. Готов. противника. Противника. Заберите устройство. Выживших пилотов вертолета. Штурморит врага. Меня <звы> Цель. Лха, ты тут? Давай! Он там стоит, противник обнаружен. Внимание. Нейтрализован. Блин, снайпер, что ли, отключился? Внимание на точку! Внимание сюда! Блин! Поговори с пилотом. пилотом! Он разблокирует двери в магазин! На точку! Привет! спасенного пилота внимание противник нобелизарин контакт Подкрепление. к Спасибо! Беру боезапас! Внимание, противник! Меняем магазин! Пришлось винить оружие! Обнаружен боевик. Отдыхай. Ну это же отлично! Что снайпер вернулся. Снайп, ты... слышишь нас? Беги к нам. Беги к нам. Вакс. А мы думали, ты потерял. Вижу противника. Да ничего бывает. Постой, не спеши. Стоим, стой. Подожди, да? Да никто не торопится. Пришлось сменить оружие. Ну давайте, если что, запускать. Левату катать. Оставай бы подобное Внимание на точку. Получай! Внимание на точку! Слушай, слушай, справа. слушай, слушай, все слушай, снайпер смо... наверх слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, безым бежим. Убит! На точку! Внимание! Заняло меня! Внимание! Противник!